Приветствую автономы и лица с нетрадиционной пищевой ориентацией. Ну что ж, немножко снова поговорим о котющике. Виктор Григорьевич снова активизировался в интернете и поднял хвост на математиков. Математики ему, как он говорит, обдолбаны, обжабаны, еще там как-то их обозвал. Вот, знаете, хотелось бы, чтобы Виктор Григорьевич сосредоточился. Математики работают с формулами. Вот Виктор Григорьевич постоянно говорит, вы мои формулы попробуйте оспорить. Не можете, сосредоточьтесь и идите к дурам. Так вот, Виктор Григорьевич, а что вам математические формулы-то? То есть ваши формулы, как бы, вы их признаете, хотя они математическим языком написаны. Ну, о трехмерном пространстве, да? А математические формулы о многомерном пространстве вы не признаете. Виктор Григорьевич, сосредоточьтесь. Сосредоточьтесь. И оспорьте формулы математиков о многомерном пространстве. Ну, а если вы не можете, то идите к дурам. Вот и все. Против формул, покажите формулы. В чем несостоятельность формул математиков о многомерном пространстве? Покажите несостоятельность. Покажите невозможность на формуле Нмерного мерного пространства. Составьте такую формулу. Вот. Или формулы математиков о спорте ну, с помощью других формул. Или как минимум. Вот именно с формул, понимаете? Формула? Давайте формулу. Вот вы же работаете с формулами. Ну так сосредоточьтесь. Или идите к дурам, Виктор Григорьевич. Одно из двух третьего не дано. Спасибо за внимание, автономы. До следующего выпуска.